I've played the No, yeah. I know. Я лепком, я кое-как Давай, клеем. Не, кого? не, не, Я выполняю его. Я выполняю его. То есть О, люди нет, я говорю, ну, ну, не как, кисточками, Que <говорит> лог <говорит> О, uh, nice Нет, нет, нет, нет, нет, все.